Как мы дальше оцениваем, какой пост более эффективный? То есть вот они откручиваются у меня на одну аудиторию, идет примерно одинаковое количество показов. Да. Mm -hmm. То есть я прокрутила день, два, и в общем-то мне непонятно, как, mm -hmm. потому а что там разница. Образец... Какой его день? А Лю даже... Люди должны перейти с этого на поста, сайт. На, на сайт. Да. Mm -hmm. Значит, у вас метрика которую вы отслеживаете это количество приходов а, то есть вот через, через то есть не внутренним какими-то а вот через, там, да. через старт. а, а если происходит. через если у меня действие звонок то там должен сидеть человек который будет что делать это у меня было действие звонок если действие звонок у вас либо в сути неважно где вы его использовали вам нужно поменять сколько звонков это да. первое либо несколько телефонов просто использовать либо есть ip телефония и полбаки. Ну это Сцена понятно, там просто не, не того уровня. Ну ни, тогда -то просто речи, отдельный телефон. Для рекламы отдельный телефон. Да. Желательно, конечно, вообще у вас офлайн реклама. Особенно офлайн-реклама, так это вообще как-нибудь никак не померить практически. Нигде вот счетчика, сколько людей увидели ваш баннер, никак не посчитать. А... Нет, в, цел, в целом я могу сказать, то есть я могу в целом сказать, что ну, ну, а рекламную мы... компанию я потратила 300 рублей и получила на 15 тысяч клиентов. Тут все как бы очень конкретно и понятно. Mm, да? А вот если у вас есть как какой реклама в журнале, у вас висит байнер в разных местах, еще какая-нибудь видеореклама у Мальбертова и крутится, и на все вы потратили 300 тысяч, заработали 300, ну говорим, как бы неплохо, уже в плюсе. А откуда конкретно люди-то пришли непонятно вообще? Я имею в виду именно только по ВКонтакте. Здесь либо у вас, когда переход на сайт, это просто вы же переход, статистика внутри показывает, но она, кстати, ошибается частенько. Не могу пока проверить, потому что она тут откуда. Как еще можно определить количество переходов по ссылке, например? Есть такое понятие УТМ-метки. Вот я слышала, только не знаю, что с ними делать. А вам показатели не показатели? Показывает, ну, как мы замеряли и статистику внутри контакта, и другими сервисами, они там, ну, что скорее всего. Они недооценивают перед пересечением. А когда как? Потому что, мне кажется, алгоритмы очень сложные. Ну, проще всего, не знаю, легитимно. Либо тот же VK, точка CC. Это когда знаете, ну, короткие ссылки делать. Вот. Сейчас раньше ВКонтакте у них сервис он мог делать только просто короткую ссылку, а теперь он еще и статистику по каждой ссылке показывает. Но лучше всего просто это сервис гугла. Google, Google. Google. И туда вставляете свою ссылку, ну, какую вам нужно на сайт. Он делает короткую ссылку. И каждый раз, когда на нее кликнут, внутри потом можно в этом сервисе видеть количество переходов не точно понимать, сколько человек пришли по этой ссылке Но только здесь не получится, например, вас, если вы сделали одну и ту же ссылку и в разных местах разместили, то все будет как бы суммироваться А так, можете есть найти просто через поиск Тоже есть много из бесплатных сервисов, простые очень UTM-метки Специальные метки для отслеживания рекламных источников так, с поиска человек перешел, соцсети перешел, с контекстной рекламы Яндекса, либо с контекстной рекламы Google перешел. Если у вас контекстная реклама, с какого конкретно ключевого слова он перешел к вам, можно все это отслеживать. Там также есть простые сервисы, вставляете ссылку, указываете Яндекс, Google, ВКонтакте, нажимаете там сгенерировать, получаете ссылку специальную. Но ну, получается ссылка длинная. Например, тоже если ее в посте просто разместить, некрасиво будет. Можно также эту ссылку взять, там в ВКЦ дойти, ее сделать коротенькой и разместить уже. Она будет уже выглядеть красиво, маленькая, короткая ссылка. Но ну, это если у вас переход есть на сайт, и на сайте стоит Яндекс метрика либо Google Аналитика. Поэтому в Яндекс.Метрике и Google Аналитики есть раздел статистика по utm метрам. Там вам покажут. были переходы если вам нужно следить именно переход есть звонки то есть сервисы сервисы full tracking покупаются виртуальные IP номер они выглядят как обычные городские может, каким ничем не отличается но это виртуальный номер который вы берете вариант можно купить один два несколько можно поставить Таких сервисов специально там тоже э, блок на сайт и будет э, вы там покупаться примерно 3-4 номера. И для каждого человека, который заходит на сайт, будет свой номер показаться. И можно будет потом внутри сервиса еще понять, вам позвонил человек с сайта и можно отследить, у вас есть контекстная реклама, ВКонтакте реклама, Facebook реклама, откуда конкретно он позвонил. И как понять, насколько эффективнее, куда вкладывают деньги. Чаще всего по тем компаниям, особенно когда играет, кого мы рекламировали, больше всего звонков приходит. Именно а, даже если есть лейдинг, он заточен, то, чтобы получить заявку, форма заявки везде, но люди чаще всего просто звонят. Может быть, соответственно, по рекламе еще выходит. Ну, рекламу запускала вконтакте, но так лично выпадают, как раз посмотреть. И когда я начинаю отбирать целевую аудиторию, уже Калининград, там, возраст. Да, они показывают вам а, ориентировочную цену, она может там вообще как-то непонятно еще, какая логика ее. То есть не, это нормально, да? Это нормально, вы на это не обращаете внимания, оставите свою сначала, начинайте с минимума. Если э, пост реклама идет оплата за клик, минимальная 4 рубля. Совсем минимум 4 рубля. Покрутите несколько дней, посмотрите, если вообще, если минимум показов их нет, поднимите на рубль. А они могут. Даже рекомендуют, ну, их цель можно больше просто заработать, это понятно. Они вам рекомендуют могут и 200 рублей за 1000 показов, но это просто нереально. Вы будете тратить там, 50 тысяч в месяц на рекламу, просто, если будете их рекомендации. Ставите всегда минимум. Я промо поставил за 1000 показов 30 рублей, за клик 4 рублей, все Дальше смотрите, насколько вы эффективно хватаете денег и не хватает. Ну и да, и, забывайте ремень ставить ремень да. очень быстро, тогда лучше сделать несколько показов, 3-5 показов. Да, там очень много. Да. Если хотите сэкономить, ну ставьте лучше два. Но не один. Один раз не поймет. Один, это очень мало. прояснет и можно ну, дальше да. не облегчить. Ну вы сами, смотрите, вспомните, как вы на основном ремень Ну я вижу объявление, либо открываю, либо нет. Мне кажется, что я его не вижу потом второй раз. Может быть, я его увидела не с первого. Тем более, да, ну каждый 17 пост рекламы, если вы пропустили, то в следующий раз вы уже как бы не скоро увидите его, потому что там еще куча рекламодателей mm -hmm. будет. И все это типа, еще перемешается с кучей просто обычных постов. А если еще там пару человек закроет этот рекламный пост никак, вам как, -то, как -то не нужную информацию, mm -hmm. меньше не будет показывать? Нет, он ну, просто не будет этим видео. А, что вы да? можно, например, также внутри рекламного кабинета ВКонтакте показываться, показывать людям конкретно какие-то сообщества. Есть закрытые сообщества. С помощью сервисов этих Target Hunter серебро можно оттуда собрать аудиторию и по ним указать. Но можно еще сделать так, немножко по -хитрому. Вы подписываетесь на эти сообщества. Они закрыты, вы не знаете, что за аудитория. Ну, знаете, что как бы, телеволь, ваше сообщество там здесь, есть, что я хочу этим людям показывать. На них подписывайтесь, и когда настраивается рекламу, они есть там возможность показ конкретным сообществом. И в списке уже вам дается список тех сообществ, на кого вы подписаны. Если вы не подписаны на какое-то сообщество, то она, как бы, там будет Сначала подписались, потом списки выбрали в кабинете, и вы показываете. Если вам взрослая аудитория, то есть настройка высшего образования. Как показывать практика, лучше ставить галочку, как-то аудитория более лояльная подается. В Полиниограде я поняла, что по аудитории вообще никак не меняется количество людей с высшим образованием и без высшего. А А не меняется практически нельзя. Во вообще не меняется. Но не на результат влияет. Влияет, да? Да. Интересно. Я перестала ставить, думаю, ну ладно. Ну если есть, вам если нужно, да, проэкламируется, какую-то аудиторию в что то вузе, тогда да, дня лучше, ей можно уже вузу выбирать. Нет, у меня как раз-таки была реклама, я подумала, что ну, поскольку аудитория должна быть платежеспособной, то, наверное, она обладает высшим образованием, иначе ты же нравится деньги. Да. Вот, а потом, И смотрю, разница-то да никакой, у всех, видимо, высшее образование. Да, на количество, там, никак не меняется. Ну, да, да. я лучше ставлю. Ну, Деньги не от Более адекватная ну, да. аудитория. Мне кажется, что все-таки у людей с высшим образованием денег обычно больше в целом. Если так, взять 100 человек с высшим образованием и 100 без него. Иногда сварщик зарабатывает намного больше, да, чем какой-нибудь менеджер. Я не знаю, что у вправы, да? да? Несмотря Ну, смотря что вы так продаетесь сварщиками. Чеморатик. Ну, может сушу. быть, и есть, а... Водаль, да. А у Махачки купить что-нибудь нормально? А дорожная реклама на Фейсбуке или в Ну Какие там проценты? Так, я, сколько я заметил, и тоже когда запускали, были подороже. На 15-20%? 10-15, не больше. тематика может что мы пробовали где-то больше, где-то дешевле, может быть, чуть-чуть подороже. больше, да? Витюбе там больше. Ну и возможности по поиску аудитории там больше. Но и намного сложнее. Там без мата подберёшься. Честно. В Контакте, Поэтому он проще. Если начинать какую-то рекламу в соцсетях, то лучше контакт. так. дешевле. И дешевле, и проще. Витюбе очень сложно даже агентств не так много, которые специализируются на Фейсбуке. Потому что реально там заборочишься с ума садежкой, как все настолько Мы запускали те же утяжневые вот потолки в Фейсбуке, собрали не много вещей. Ничего не получили. Там. Никаких реакций. Ну, потому что Фейсбук в России не так, как вы. Хотя ну, по объему групп людей было собрано побольше даже. Есть там хорошая возможность, технология Lookalike аудитория, аудитория, которая похожа на вашу целевую аудиторию. По поведению в соцсети, по стритсам, и так далее. То же самое сейчас вот, есть Яндекс Аудитория. У вас тоже есть база просто клиентов, и ваш, клиент Можно туда загрузить, он найдет этим контактам людей, которые пользуются яндексом потому что яндексы оказывают всю дною и можно найти аудиторию, которая похожа на эту аудиторию